Ну что, друзья, у нас с пожары начались. Вот как раз вчера мы шли, я показываю с четвертого этажа, у Андрея с квартиры, с Димой, где начальник им снимает. И вчера как раз мы, сейчас, говорит, начал здесь пожары, мы к вечеру приехали, и было в той стороне зарево прям. Я говорю, что, песчаная буря, что ли, у вас началась? Прям, знаете, оттуда дым такой шел прям, ну, щи... Сильный огонь был, видимо, сильный пожар начался. И вот с утра вот так, так было, да, запеленало все, в дыму было. И вот в обед мы ходили, гуляли, ничего не было. Я думала, а что, блин, потушили что ли, все хорошо, думала. А нет, в итоге, смотрите, к вечеру опять такая же ерунда началась. И пожары продолжаются, страшно, страшно это. Это очень страшно. <клышать> Дышать уже становится, конечно, тяжеловато. Это Гарри, этот запах ужасный, Страшно становится. У нас Дима с Давидом погулять пошли. У Димы здесь друзья есть в городе. Короче, все пошли погулять. Ну, то есть, мальчишки. А девочки здесь. И папа с нами. Все душ приняли, все помылись, всем хорошо. А как без душа? Потому что Жара. Сегодня 37 градусов было. 37, вы не представляете. Но я конкретно устала. Мы с чертом сейчас только домой вернулись. Ушли до обеда. В 9 часов, в 10. Пока я приборку сделала. Помыла посуду. то все Полы промыла все у них. Мужики есть мужики. Все равно не по моему как надо было бы. Сделала порядок. Сейчас снимать не буду, потому что кто-то лежит, отдыхает, кто-то то голенький пользует Так что не буду снимать Завтра сниму, где мы жили А сейчас пойду посуду помою Мы покушали Покушали Суп у Андрея борщ здесь Потом лентяйка есть, еще и пельмени сварил Короче, откармливает нас Наш папочка Вот и до вот. В кафе дорогое заходили вчера На 1300 поели Хороша ну, я не стала снимать, потому что что-то, не знаю, не до этого было. За одним, за другим ухаживаешь. Можно было, конечно, включить камеру и кушать спокойно. Ну, что-то не подумала. Вот так. В центре были, мы в центре. Как-то так, как-то так. А? Ну, хорошо помылась? Да. Видите, у нас в Марийске пожар идет, Сосновый порт горит, и вот тушат вертолет самолет, летают. Мама. Видно будет, не будет, не знаю. Тушат. Это не самолет, это вертолет. воду самолет, повезли. Мама. воду повезли. Тушить лес. А туда не пойти? Там вдалеке еще один вертолет летит. С утра полетели два вертолета. Ну как с утра? Время уже восемь. Молодцы. Надо потушить, надо потушить. У нас леса богатые. А туда и полетел. Тушить лес. Вертолеты все летают. Целый день сегодня. И всю воду качают, вывозят. Тушить сосновый гор. Сегодня уже сколько? Ну пожар из-за этого. Целый день я... отсюда. Я надеюсь, чтобы его подушить. А туда? Да, мы пойдем, пойдем, пойдем. Целый Конец света легкий. Друзья, смотрите, какое солнце красное-красное. Обалдеть. Красное. Надо скоткать.